Всем хай, с вами Холодок, и это мифы и легенды GTA 3. Сегодня мы попытаемся найти призрак Доны Сильватора Леона. Сильватора управляет мафией Леона в Портленде. У него есть сын от первого брака Джои и жена Мария. Сальваторе успешно выиграл четыре суда по искам государства против него и был лишь штрафон по одному эпизоду благодаря усилиям адвоката Мориса Голдберга. Болезненное противостояние с Триадами и дьяволс продолжалось, пока Луиджи Гаттарелли не познакомил Сальваторе с многообещающим парнем по имени Клод. Клод — это как раз-таки главный герой кта но не суть. Благодаря способностям Клода удалось значительно продвинуть позиции Диаблос, был взорван в завод по производству спан принадлежавших рядов, а также был ликвидирован кудрявый боб, который уже давно продавал секреты мафии колумбийскому картелю. Немногословный и, и успешный Клод очень сильно приглянулся жене Дона Леона, Марии Латоре, которая использовала Клода как шанс начать новую жизнь. Спланировав двухходовку, Мария сообщила Сильваторе, что между ней и Клодом очень близкие отношения. Этот факт заставил вспыльчивого Леона принять решение о ликвидации Клода. Однако о ловушке, которая была миной в автомобиле. Клод был предупрежден самой Марией. Уверенный в предательстве со стороны мафии, Клод и Мария покинули Портленд, обосновавшись под крылом одного из лидеров Якуззы, Асуки Кассен. Первым заданием Атасуки стало, конечно же, устроение Сильватора Леона, которое Клод с успехом выполнил, оставив Марию вдовой. Поискать мы будем в двух местах. Первое, конечно, особняк Сильваторе, второе, клуб Луиджи. Я приехал в особняк Сильватора. Давайте осмотрим данную местность. Ну что ж, здесь я ничего не нашел. Отправляемся в клуб Луиджи. Вот мы приехали в клуб Луиджи, давайте эту местность осмотрим, а потом сделаем выводы. Ну что ж, я ничего не нашел. Возможно, я что-то не так делаю. Если это так, то пишите в комментарии. А на этом все. С вами был Холодок. Не забывайте ставить лайки, комментировать, рассказывайте обо мне своим друзьям. Всем пока.